Из в гибдд под знак я повернул по команде навигатора. Он говорит, поверните направо, а я ему, там же знак. А он, делай, что я говорю, тут труду ментов не было. Доброй всем жизни, дорогие друзья, в эфире «Правовед Сибирь» и рубрика «Интересная». Как вы уже догадались, по теме сегодняшнего видеообзора мы сегодня поговорим. О штрафах ГБДД не только штрафах ГБДД об административных штрафах. Сначала объясню по-простому. Вот вам временная цепочка, 103 дня. Ну, то есть это приблизительно. Называется 10 плюс 31 плюс 62 равно 103. Плюс 10 дней это на основании статьи 30.3 КОАП о страхах обжалования. Дается на обжалование протокола или по постквитанции. Плюс 30 дней на оплату. Это на основании статьи 32.2 КУАП. А если нет оплаты, то плюс еще 62. Два месяца по статье 4.5 КУАП РФ давность привлечения к административной ответственности. Первое. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения. И все. Таким образом, если не заплатил штраф за 3 месяца и 10 дней с момента составления протокола по сквита и не успели привлечь, все, никакое производство не может быть возбуждено и всякое доставление в обезьянник является просто-напросто неправомерными действиями сотрудников полиции, коим вы потом и нагемороите по полной заперенесенное нравственное страдание. Потому что доставить в суде в обезьянник до привода к ней можно только с 41 по 133 день с момента написания по или протокола о штрафе, неуплата которого и является причиной теперечного доставления по статье 20.25 КОАП. А теперь по научному. Согласно части 1 статьи 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях КОАП РФ Водитель обязан оплатить штраф в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу. Постановление вступит в законную силу в общем случае через 10 дней после его вынесения. Таким образом, если водитель на дороге получил от инспектора ГИБДД постановление о квитанцию, либо постановление о наложении штрафа было вынесено при рассмотрении дела ГИБДД или судом и водитель не собирается обжаловать наложенный штраф, то у него есть ровно 40 дней, чтобы, не нарушая закон, оплатить данный штраф. Если в ГИБДД в 30 дней после 40 представленных водителю на оплату штрафа не обнаружит у себя документа, подтверждающего факт оплаты штрафа, то в соответствии с частью 5 статьи 32.2 КОАП РФ в ГИБДД должна направить материалы дела судебному приставу исполнителю для принудительного взыскания штрафа. Кроме того, ГИБДД должна принять решение о наказании водителя за неуплату штрафа. Обращая внимание, что ГИБДД в первую очередь должна отправить дело приставом и лишь затем, кроме того, наказывать водителя за неуплату штрафа. Таким образом, если бы ГИБДД планомерно и целенаправленно занималась бы данной работой, но в природе просто не могли бы появиться Появиться водителей с десятками неоплаченных штрафов. Безнаказанность возвращает, а бездействие ГИБДД нельзя назвать иначе, как сознательное провоцирование водителей на неуплату штрафа. Из-за этого следует важный вывод в том, что водитель оказался за решеткой из-за неоплаченных штрафов виноваты сотрудники ГИБДД, не выполняющие свою работу, возложенную на них законом. И любой отсидевший водитель может по данному факту подать в суд для бездействия ГИБДД. Сделаем еще одну зарубку. Из выше приведенной статьи КУАП РФ привлечь водителя к ответственности за неуплаченные штрафы могут не ранее, чем через 70 дней после вынесения постановления. Если штраф моложе данного срока, то привлечение водителя к ответственности будет незаконно. Какое же наказание предусмотрено за неуплату штрафа? Согласно части 2 статьи 20.25 КОАП РФ неуплата административного штрафа в установленный срок Влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа. Либо административный арест на срок до 15 суток. Таким образом, если водитель не оплатил штраф положенные 40 дней, то, то он становится потенциальным посетителем бомжатника для 15-суточников. Оплата штрафов. Непосредственно перед судом от наказания не спасет. Установить наказание по данной статье может только судья. Посмотрение дела должно происходить по месту жительства водителя. Впрочем, давайте обратимся к другим статьям КОАП РФ. Согласно статье 4.5 КОАП РФ, постановление по делу об адреснотрино-правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения нарушения. Днем совершения нарушения неуплаты штрафа следует считать 40-й день а вынесение постановления о наложении этого штрафа за нарушение ПДД. Таким образом, наказать водителя за неуплату штрафа можно законным образом лишь в период с 70 до 100 дня с момента вынесения штрафа. Цифра 100 дней складывается из срока вступления в законную силу, 10 дней срока для уплаты штрафа 30 дней, и срока давности привлечения к ответственности 2 месяца приблизительно 60 дней. Все в сумме и дает 100 дней. В этом ситуации не все судьи, а тем более ГИБДД понимают, что если штрафу более 100 дней, то наказывать водителя уже нельзя. И вот в этом ваша, вступает ваша роль, выступаете вы. Вы учите наших ГИБДДшников и судей о том, что они уже не могут на вас наложить этот... Арест. Так, далее. Разъяснения по этому поводу даны постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года за номер 5 о некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Судья следует иметь в виду, что статья 4.5 и 5 Куап РФ установлены сроки давности привлечения к административной ответственности в течение которых является безусловным основанием, исключающим производство по делу об административном правонарушении Пункт 6, часть 1, статьи 24.5 Куап РФ. Согласно части 2, статьи 4.5 КОАП РФ, при длящемся административном правонарушении, сроки, предусмотренные частью первой этой статьи, начинают осуществляться со дня обнаружения административного правонарушения при применении данной нормы судьям необходимо исходить из того, что длящимся является такое административное правонарушение, действия или бездействие, которое выражается в длительном не невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей, возложенных на нарушителя закона. невыполнением предусмотренным нормативным является длящимся административным правонарушением. При этом необходимо иметь в виду, что днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное вставлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения. Срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, по которым предусмотрено нормативным правовым актом, обязанность не была выполнена к определенному в нем сроку, начиная течь с момента наступления указанного срока. Я специально процитировал пункт из постановления почти целиком, чтобы его при необходимости можно было предъявить сотрудникам ГИБДД и судьям. А как же можно совсем забыть о штрафе? Здесь, на данный момент, я не нашел, какую же статью КЛАП применить, и поэтому прошу вас, дорогие зрители, кто в теме, написать в комментариях под видео или написать на e правовед 7526-gmail.com То есть вот эти две статьи, какая же из них должна применяться? КОАП РФ, статья 4.6, срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, Считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления. А другая статья КУАП РФ, статья 31.9 Давность исполнения постановления о назначении административного наказания. Первый, первый пункт гласит постановление о назначении административного наказания. Не подлежит исполнению в случае, если это постановление не было приведено в исполнение в течение двух лет со дня его вступления в законную силу. Все вышеописанное относится к штрафам за административные правонарушения, а не только к штрафам за нарушение ПДД. С уважением. Подготовил публикации Борей Байкалов. Кому нравятся наши видеообзоры, ставьте «Люба». Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях, смотрите дополнительные ссылочки под видео. Вот здесь я размещу ссылочку на этот текст, email и размещайте свои комментарии под видео. На этом сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.